Заканчивается декабрь, первый месяц зимы. Время летит быстро, оно или утекает в песок, или трансформируется в полезные знания, умения, опыт. Скоро новый год, новый месяц, новый этап в жизни. Кто-то любит новый год, ожидает чудеса, подарки, сюрпризы. Кто-то не любит новый год не считает его праздником. Но и в том, и в другом случае новогодние каникулы 10-дневные никто не отменял. В нынешней ситуации, которая сложилась в стране и в мире в связи с коронавирусом, многие проведут праздники дома. И с одной стороны это здорово, это возможность пообщаться с близкими, с детьми, уделить время любимым. С другой стороны, сидение дома у телевизора за столом еще больше усугубляет тот малоподвижный образ жизни, который нам навязывает пандемия и который нам навязывают власти в связи с самоизоляцией. Что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, не откладывать и не отказываться от прогулок на свежем воздухе. Во-вторых, спланировать, что вы будете есть, свой рацион, чтобы не есть все подряд. Третье, то что вы можете сделать, это двигаться вместе со мной. Приглашаю вас на мои онлайн тренировки, которые я провожу в Instagram в аккаунте active.pro.n по вторникам, четвергам и субботам. Добро пожаловать. Буду рада вас видеть на моих тренировках.